24 Нет, года тому да, назад да, я купил, да. как, ну, не сказать, что она как, как новая, но это нормально. Но, это Миша, мы, этой мы, этому, мы этому можем посвятить отдельную передачу. Гаража Именно почему? Это стиль нашей жизни. Формирование семьи. Если, если кто-то думает, что на гараже в продают гарбич, вы очень сомневаетесь. Я, вы можете купить вещь. Даже в рыву поковки, которые никогда не одевались. Ну, возможно, не все знают, аудитория, опять же, из постсоветского пространства не знает, что такое гараж-сейл. И сравнивать гараж-сейл можно действительно с гарпичем, где выставляют какие-то эти... Нет, да, нет, ну... на гараже. Больше того, там, любая вещь, если она была в какой-то использована, там, иногда детские вещи продают, мы сами от наших детей кучу передаем там в следующем. Вот, она вся выстирана, проглажена. Ну, это... Следующий... Это традиция. Да. Одно из следующих... К Чему, наших к чему я, собственно, веду? Да. Что, да. что те люди, у которых, скажем, аварийный фонд в том или ином виде есть, когда вот они переступили наши, так сказать, золотые 50, что дальше уже вопрос, так сказать, технический. Я больше обращаюсь к тем, кто, находясь в этом состоянии, рассчитывает на то, что он начнет пользоваться своим investment-портфолио. Так вот, практика показывает, что люди очень нежелательно туда, без желания туда залезают, с боязнью как-то, последние деньги там и так далее. И, а, в этой, а в результате они себя ограничивают в свою, свою жизнь. Если это их устраивает на здоровье, но если для кого-то существует какой-то дискомфорт, такой чисто социальный, как-то я всю жизнь работал, и вдруг я должен себя лишить вот этих вещей, аварийный фонд – идеальный инструмент. И те люди, которые думают, что, ну, вернее, скажем так, я помню, как эти фонды создаются годами, и у людей впечатление, что вот этот аварийный фонд, который мы можем построить на кредитных карточках, тоже займет годы. Нет. Мы говорим о месяцах. о месяцах. И у меня есть хороший пример, когда пенсионеры, которые пришли ко мне, сказав, вот мы в пятницу получаем последний чек. Так вот, прошло два, уже, боже мой, три года, а у ребят фонд из кредитных карт больше, чем четверть миллиона. Очень ну, важна такая стартовая позиция. Да, но сейчас мы говорим э, о аварийном поде, не состоящем из кредитной карточки. Именно? Из кредитной карты. Именно, потому что говорить о том, что не под нашим контролем, зачем я буду... Это знаете, вот типа там я читал в свое время книжки о питании да, в России. И они говорят, ну если у вас ничего нет, спуститесь в погреб и возьмите ананасы. И бедный советский человек сначала вспомнил, что такое погреб для жила, живущего в городе, а потом, что такое ананасы, как, чего они у него там делают. Да. Так вот, я не говорю о деньгах, которые люди отложили. Мои советы эту сумму не увеличат. А вот мои советы о том, как работать с кредитными карточками, могут дать им суммы большие, может быть, иногда на порядок больше, чем то, что они накопили в своей жизни. А я как раз хотел сказать, что нашему человеку, советскому человеку, присуще э, копить. Если не копить, то откладывать. А оказывается, дорогие друзья, дело не в том, что мы там в кубышку это все откладываем, свои же деньги, которые. Это тоже надо было, да? Но речь идет о том, что чего мы никогда не делали, поскольку понятие кредитная карточка ну, наверное, многие узнали относительно недавно, особенно те, кто проживает за пределами, так сказать, в Соединенных Штатах, потому что здесь это уже давно, а насколько я помню, такого понятия вообще и близко не было, когда я проживал на той территории, наверное, еще долго после того, как я оттуда уехал. Но теперь такая возможность, дорогие друзья, есть. Кстати, немножко отвлекусь, я вчера совершенно случайно наткнулся, проверяя свои, так сказать, свой счет в банке, что у вас в кустах рояль. Нет, я наткнулся на то, что у меня там написано э, «посмотреть свой FICA score», то есть свой ту самую кредитную линию, которая мне, кредитное бюро устанавливает, это для всех э, жителей Соединенных Штатов, э, то есть показатель того, как вы… Как показатель вашего отрибает. финансового здоровья. Да, и я посмотрел и с удивлением убедился, оказывается, это бесплатно, значит, мне предоставляет честь Бэнк, не знаю, как вообще, наверное, всем. И там по месяцам. И вот я узнал свой FICO-скор, который составляет 795. То есть это, ну, как бы, хороший. После 760. Очень, летом, хороший. очень хороший, да. Но у меня было за 800. И я посмотрел, почему. И вот там написано, там все зелененькие, зелененькие, зелененькие. И написано то, о чем мы с вами говорили. Кстати, вот на практике, дорогие друзья, я вчера сам проверил это. Соотношение... Моих задолженностей по кредитным карточкам, которые я специально открыл для того, чтобы взять деньги и переложить в то место, куда мне надо положить, вот это соотношение было выше, то есть красненьким стало выше. стало выше, чем и поэтому и кредитный да, и и скор немножечко, кредит. нет, он упал, поскольку это стало выше. Uh, но я стал выплачивать, и оно уже по месяцу, оно стало двигаться вверх, 795. Было 785, а до этого было 810. Ну, давайте, Майкл, мы не будем забивать цифрами. Наша задача – дать идею, mm -hmm. дать направление, потому что сами по себе цифры, они очень конкретные, и я вам скажу больше того, э масса людей, особенно в Америке, сейчас концентрировалась на этих fica скор и, как говорится, они за деревьями не видят лес. <звы> <звы> вот и по... не не это. Это, прав... Нет, это, это нас не касается. Это, это правда. Вот. Кстати, раньше этого просто не было, мы этого не знали. А теперь это стали как Америка жила до 95 года, не зная, что такое вообще кредит-репорт. Да. Сейчас любой. Значит, Давайте мы скажем так. Подведем резюме. Подведем, приведем итог маленький. Для тех людей, которые, скажем, проанализировали свое состояние, определили период времени, который... Uh, у них еще остался для работы. А дальше к этому, дорогие друзья, по крайней мере, по статистике Америки, прибавьте, еще, по крайней мере, 25 лет. 25 лет в среднем живут пенсионеры в Америке. То есть после того, как перестанут. На всякий случай, деньги. люди сейчас зададут вопрос, а сколько тогда возрастной тот самый ценс? После которого... Знаете, люди на я боюсь вам точно сказать, это можно найти в интернете. Я думаю, где-то он на верху 70-х лет, 70-х годов, но... Не, я могу сказать точно. Сколько, могу сказать. сколько Работающему человеку в Америке, чтобы получить полную пенсию, надо... Ну, ну я, не, я не об этом говорю. А я почему? не про пенсию. Я говорю, сколько люди живут. А сколько, сколько люди живут? Да, это я не знаю. Вот. Поэтому если определить, что, скажем, человек там, в 65 перестал получать зарплату, и впереди у него еще 20 лет, вот, то нетрудно посчитать, хватит ли мне этих денег на это, чтобы существовать нормально. И если я определю, какая у меня там есть шорточка, как мне аварийный фонд позволит покрыть этот недостаток. Ну понятно. Ну, 25 лет это, так сказать, средняя продолжительность да, по больнице, да. Мы же знаем, да. а, я, я вам скажу, что в реальности, вот в тех благоприятных районах, в которых мы живем, потому что статистика, к сожалению, берет именно в среднюю по больнице, да. то видеть в холсклаве людей 85-90 лет, это не редкость. Поверьте мне, я это хожу туда регулярно, и я с удовольствием наблюдаю этих бодрых людей, которых даже трудно назвать стариками. Понимаете, настолько они, и даже не вопрос тела, это вопрос их менталитета. То есть люди продолжают функционировать, ну, ощущая себя 40-летним, 50-летним и так далее. Да, ну, я думаю, что наши радиослушатели, в данном случае телезрители, видя Джозефа Розенберг, так сказать, на своих экранах. Сейчас открою. Тоже, да. не, я, не буду, я не буду ничего открывать, но тоже далеко не мальчик. Не мальчик. Это выглядящий. Э, Мы вступили в 8-й десятый. Вот так. Дорогие друзья. А я вчера да. разговаривал с одним достаточно известным человеком, не только на территории нашего города и Соединенных Штатов, но далеко за пределами и в бывшем Советском Союзе известным, э, Григорий Адштейн. Uh, который, кстати, у нас будет выступать. тоже молодец, он выглядит. 80 лет отметил да, да. uh, И это просто-просто невероятно, как он выглядит. И вот мы, кстати, скоро с ним сделаем здесь программу, uh, и он будет исполнять том, свои произведения. И Нет, он будет исполнять свои произведения, да. и благодаря тому, как мы правильно функционируем в этих лабиринтах uh, жизни, uh, в том числе финансовой, мы выделим соответственным образом, ну, не считай, конечно, меня, поскольку я только учусь. Миша учу. не скромничает. Да, Ну, да. тоже, кстати, за пределами того пенсионного возраста, а -а -а. <laughs> тем не менее. Дорогие друзья, да. спасибо, что вы были с нами. Благодарим... Благодарим. Завершающий тоже... такой тип, подсказки. Да? Значит, для того, чтобы, так сказать, это время, которое вы провели с нами, не было для вас потеряно, я вам очень рекомендую сделать два шага. Первый. Попытайтесь проанализировать свою финансовую ситуацию самостоятельно, это первое. И второе, соотнесите вашу оценку с мнением специалиста. Значит, если вам трудно это сделать самостоятельно, можете обратиться сразу к специалисту. Да, и все телефоны и имейлы вы можете видеть на экране, и территориальное ваше расположение совершенно для меня не принципиально. Вот, поэтому я очень рекомендую вам воспользоваться. Это бесплатный сервис, и по крайней мере вы побежите дальше с открытыми глазами. Вы видите, бесплатный сервис, чего в принципе не бывает, особенно на территории Зимбабве. Но это, знаете, Америки. такая, как говорится, завлекалка. Да. Завлекалка. Вот. А, я... Но, я, я, вам скажу такую <с>... вещь, Миш, <с>... э, давай, Майкл. Мух отдельно, варенье отдельно. У меня есть достаточно много людей которых я знаю только по e uh -huh. И когда мне человек задает конкретный вопрос, вы что думаете, я спрашиваю, он купил у меня мебершип или нет? Я ему отвечаю. Вчера еду в машине, мне кто-то задал очень конкретный вопрос. И я uh -huh. ему ответил. Я даже, я даже не знаю, кто мне позвонил. Понятно. Дорогие друзья, у вас преимущество большое, потому что вы знаете, кому вы звоните. Нет, тот человек-то знал. Я не знал, кому я отвечал. Но если вы представитесь, это поможет нет, нет нет у меня никакой дискриминации так нет. хорошо главное чтобы я понял человек я да замечательно хорошо тогда на этом позвольте закончить нашу программу как всегда очень интересно познавательно я бы так сказал ну и до новых встреч мы встретимся совсем скоро спасибо всего доброго дорогие друзья и думайте о себе